Годеново. А, заброски и поилка с чаем за церковью были. Ну и тебя так предупреждают. Бежать налево, заброски, чай направо. То есть ты сам выбираешь. Быстро, значит, туда. Ну, понятно, у меня заброска. План был переодеться. Вот. Значит, чай попил. Это самое. Смотрю, знакомый там Болтаю, видео снимаю, переодеваюсь. И такой, ну, я еще успел туда, пришел нормально. Я такой думаю, блин, а как они узнают, что я уложился во время? И тут до меня доходит, что, может быть, и не узнает, пока я не пересеку эту штуку. Опа, ой-ой-ой. Вот, кстати, доски, про которые говорили брод. но переходить было бы здесь зимой после того, как ты поменял носки. Не очень кайфово, как, как токс-то поменял носки. Ну и вот, а я такой там, переодеваюсь, перекладываю, естественно, мозг тормозит, руки не слушаются, Там надо сообразить, взял я запасной еды, понимаю, что мне столько не надо, я и то, что на первый план дистанции не съел, И вроде как бы сильно не хочется, воду надо было перелить, Термо залил, две фляжечки. И тут до меня доходит, что я могу провозиться со своей заброской и не попасть в отсечку. Там осталось 10 минут, а я еще не все сделал. Я быстро-быстро-быстро, короче говоря, все складываю, заброску бросаю, выбегаю, пробегаю через эту штуку. Мне говорят, что это 2 минуты я с запасом. Вот такие вот дела, короче говоря. Но на самом деле, может и правильное решение, такое было, чтобы не расслаблялся народ. Но про это хорошо было бы как-то предупредить, что ли. А может быть, надо было так делать. Пробежать рамку, потом вернуться за заброской. Но это вот в следующий раз побежите, если то так и надо делать. Что еще можно сказать? Бежать тяжело, ноги уже устали, заплетаются. В частности, потому что из-за тепла укатанная дорога плотная стала. Не рыхлый снег, а очень плотный. И даже мои соломонские шипы, они проскальзывают. То есть я реально думал о том, что местами шипы бы не повредили, но реально были бы полезны. Второй момент. Я думаю, что с палкой было бы неплохо. Потому что вот с такой ситуации проще было бы перейти на быструю ходьбу с палками, более устойчивую. И плюс эти броды болота с палками тоже бы преодоление было быстрое. Но, но, я не научился нормально с палками ходить и бегать. И получается, что там раза три я уходил с палками. То, как я сейчас с ними бегаю, у меня пульс выше, нагрузка выше, а скорость ниже. Ну, говорят, надо месяц с палками походить, побегать, и тогда... Можно потом брать на забеги. Тогда они будут помогать. А до этого момента это будет лишняя нагрузка. Возможно, я опять последний. Закрою финиш первого Мэт Фокса. У меня будет медаль за последнее место. Если вот Андрей там кажется. Если его пропустят. Да, кстати, вот разметка очень интересная. Стрелка такая. Вот это вот, я считаю, очень хорошая штука. Тут очень хорошо. Бежишь, бежишь, раз так, вдоль дороги у тебя стрелочка. Сразу понимаешь, вон, следующая стрелочка. Вот. Листики. И я понимаю, что трек в часах гармин, это очень хорошая штука. Серега, на сейчас меня опережает. Это меня немного печалит, потому что я, честно говоря, думал, что я буду с ним подстроить под его темп и таким макаром покажу нормальный результат. У него подготовка, мне кажется, сейчас выше, чем моя. Он готовится к стамильному забегу на Гавайях в январе месяце. Объемы делают очень большие, с набором высоты, то есть ноги у него крепче, точно крепче, чем мои. Набор на высоты, как бы там, у него очень большой. А у меня уже сезон на спад, я уже стал меньше бегать. Так, по инерции прохожу этот Мэтт Фокс. И главное сейчас не накосячить, не накосячить с отсечками, правильно пройти. Я понимаю, что он что-то темнее, скоро два фонарика у меня. Комплект запасных батарей к одному фонарику, второй фонарик аккумуляторный. Надеюсь, что отработает работает нормально. Ну вот, пока. Пока вроде все, дорогие мои друзья. Вот горка. <связать> Это когда я ж запыхался идти в нее запахался идти Там полуразрушенная церковь, не знаю, видно вам или нет И погода шепчет, что скоро будет темнее и темнее Просто ощущается, что температура падает Ветер какой-то холодненький такой <связать> Не помню, уже говорил или нет Я носки передел сухие, броду быть не должно больше поменял второй слой и понимаю, что надо мне подобрать хороший второй слой в этом, видимо, какая-то загвоздка определенная есть в связи с тем, что не очень комфортно чувствую в целом я доволен выбранной экипировкой но распада за это рюкзачок сзади на все случаи жизни чтобы, если что быстро-быстро можно было постраховаться. Ну, в общем, такой перестраховщик Что у меня сейчас в рюкзаке? Аккумуляторный фонарь, второй носки запасные э, Из тонкой плащевки Ветрозащитная соломоновская куртка Но был риск, что Плюсовая температура может от дождь пойти Второй момент, я понимаю, что Ночью, конечно, может так пиндыкнуть, что Будет совсем холодно Тогда я ее одену э, Такие же брюки Я шорты снял они сыграли свою роль, но на самом деле они нужны были для первых 10 километров. Потом были только обузы. Так что я даже не стал ждать пункта ну, заброской. Снял их и в руках нес. Так, что там еще надо лежит? А, жилетка оранжевая, пуховая. Тоже оставил на всякий случай. Но она легкая. И это первое, что я надену, когда станет холодать. Она очень хорошо меня спасла и от ветра хорошо защищает. Ну, так, я понимаю, что я опять в рисковой зоне. Если так, Я, к сожалению, медленно иду 10 минут километра, бегу 6 минут на километра. Если даже, например, я бегу иду одинаковое расстояние, то получается, что мой средний темп 8 минут на километр. Это хорошо, но отставание у меня уже очень большое. Мне не сократить. Мне бы на 7 на километр вывести. Вот было бы здорово. Надо учиться быстро ходить. Как Мария из болотной команды создали. Сзади меня вроде бы идет один человек. Андрей что ли его зовут? Видела фигурку. Думаю, больше никого не будет. А я так мечтал финишировать последним. но ну, с хорошим, с не самым плохим результатом. Но только последний закрыть, получить последний приз от Миши. Вот, не получится, не получится. А так, предпоследний, ну, ни рыбы, ни мяса. Тумбочка, первые три места, классно. Десятка, взрослые категории. И круто последний. Когда уже все прибежали пьют чай, он бедолага идет. Вот я хотел быть таким героем бедолагай. который придет последний. Ну, несознательно, но получается так. Может быть, сказывается, что две ночи я... Мало спал вчера, встал я в 5, ну, в смысле, сегодня встал в 5, а лег после двух. И накануне тоже так же. В общем, надо высыпаться очень хорошо перед такими соревнованиями. Это тоже, конечно, сказывается. Измирс такая висит туман. Я чувствую, что вот все это начнет выпадать в виде влаги, сырости, и будет очень комфортно. И часов после 5-6. Я-то думал, что я 6 финиширую, нет, придется, значит, вот огрести все это по полной программе. Часто спрашивают, о чем ты думаешь, когда бежишь? Можно книжку «Мураками» почитать, там он тоже пишет об этом. Вот хрен знает, о чем думаю. Вот сейчас вот думаю, что отсечка на 52-м километре...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 9 минут на километр, а мне нужно 44, 52, 8, 9, нам нужно 9 километров, 9 9, 81 минута, то есть, типа, почти полтора часа буду топать я, но у меня не 2, а 2 часа без 15 минут, то есть, я прибегу за 15 минут до закрытия отсечки, печалька, а вроде так целых 2 часа у тебя есть, надо быстрее двигаться, и вот еще один плюс, Впереди, вон там вдалеке, красная куртка, я догоняю еще кого-то, ну, думаю, догоню. Раз я уже вижу, человек, верстанье, скорочается потихонечку, значит, догоняю. Вот если было бы 100 километров, я бы финишу нагнал бы больше. Но что-то я, короче, не в супер не в суперформе сегодня честно скажу прогноз но ну, еще 4 часа бежать я на такой не рассчитывал Ну еще часа 3 бы хорошо 4 гармин говорит но ну, что поделать сильно что ожидаться красота природы нет уже практически просто бежишь но энергетика здесь и воздух конечно Великолепно, это вот не передать, в городе бегаешь, вот так это все ощущается. Если бы мне сказали, в городе беги 70 километров, я бы уже умер бы, наверное, сдох там где-то. А тут бежишь, и так хорошо тебе. У меня сейчас экипировку правильную буду Ленточки здесь очень хорошо размещены. Хотя, если идти по треку, то вообще проблем нет. Четко трек показывает, где сворачивать, где нет. Но я знаю, что там после какой-то деревни, клематин, вроде, небольшое изменение. Мы не побежим по трассе, это хорошо. Привет, Гаяна. Привет, Олег. Как ты? А ты откуда меня знаешь? Как мне узнать? Как мне узнать? Имя. А Как не прочитать? Да. Ну что, как ты? Что-то ты медленно. Медленно? Ну, я тебя догнал, видишь, я был последний. Догнал. Не, ну там еще что. Не. Как ты Все. Там сзади. Дай Бог, будет один мужчина. А там столько парней было. Они... Пошли, пошли, не стоим, не стоим. Да? Они там сходят все. Да? Ты можешь считать, что у тебя вообще, знаешь, суперски. Ты среди женщин замкнешь дистанцию. И это очень круто, представляешь? Но а, и женщин. Потому что сзади еще один мужчина идет, он долго переодевался. И я как бы думал, что его не пустят уже, потому что я отсечку. Там же как? Сначала раздевал, потом отсечка. Я такой прибежал до пол второго. чай, разговоры, знакомых встретил, раскладываюсь, мозг не соображает, а потом доходит, а как меня проверили-то, что я уложился, и думаю, блин, наверняка там у них аппарат стоит, в другом месте. Быстро-быстро, я погибал, пообщался, беру, спеваю, говорит, две минуты осталось. А он позже пошел, но я видел тень такую среди деревьев, сзади, на каком-то участке. Так что он будет последний, отобрал у меня эту миссию, я думал, его снимут, а я буду последний. Надеялся на это. Ну, знаешь, так, как уже все знают, что осталось два человека, Олег и Гаян. Да? Ну, например, да, все уже не ширили, только мы. Да. И все ждут, где? Ну, где они? Реально все же финишировали. Ну, первый ты... уже... Я... Не да. Поэтому... да, да, да. Ну, ты будем же меня Ты же не обгонишь и, сейчас не никого. Ну, понятно, сильно, да? И да? все все ждут, два человека осталось. Гей, Олег, где они? Где? И вот такие все... -а -а -а! Потому что все, кто в середине, но ну, несет столпа. Ну, финиширу, ни первый, не первый. А все нормально. Это прикольно. Да. да, какая фишка? Да. да. Вот. Ну, по крайней мере, ты точно запнешь дистанцию. Потом все понимают, что последним очень тяжело бежать. Знаешь, да. сзади никого нет. Все. Все уже давно прибежали, пьют чай, ослабляются. Как-то так вот, в общем. О, чудо! Вот еще один ручеек, который нам надо перейти. Теперь я перехожу не один, а с Гаяной, поэтому я подожду. И надо сказать, что из-за того, что было тепло, вот это все подмерзает и становится скользким. И просто местами катится. Да это я на камеру рассказываю. И местами просто ноги катятся. Ажно здесь как? И ты не бежишь, а думаешь, как бы не, не грохнуться. Так, видимо, надо вот на эту палку и как-то там зацепиться, не промочив ноги. Ноги мочить не хочется. Не точно. Так, ладно, ставим на паузу. Так, ну вот как-то хитро здесь надо. ой -о. Стой. Ничего страшного. я а -а -а -а. не, не поймет тебя. А -а -а. У тебя носки есть запасные или что? Нет. У меня ужин. У меня есть, если что. Да нет, я думаю, нормально сейчас Блин, ну что я за кавалер, а? Он не поймал. Да нет, все, в порядке. Не... Мог же поймать. Нахрен. Заснял свой позор просто. Как ты? Точно не надо менять? Могу достать им носок и сухой. Ну, в смысле, есть сухие носки. У меня вода там в Что? Давай попробуем. Я, честно говоря, не знаю, видно меня или нет. Время 4 часа. Сосновый такой густой лес. Просто как будто в гостях у бабы иги, да? Uh -huh. Даже немножко так мрачно. Я бы не сказал, не говорил, что жутко, но мрачность уже есть. Uh -huh. Вот уже... Суперечна. Разметка изменилась на желтую. Это, видимо... Какая-нибудь она такая ночная, и очень, и очень хорошо, кстати, видно. И уже фонарик можно брать, потому что он позволяет разглядеть, куда ты бежишь. Ну вот так, круто, светло, идешь, все нормально. Но на самом деле, на берегу снегу в очень плохо видно структуру. Снег куда ты ставишь ногу. Поэтому требуется фонарик абсолютно оправданно. Я это понимал, что во второй половине дистанции даже два надо фонаря. Один на лоб, а второй, возможно, в руку в руку, чтобы подсветить, куда ты бежишь. Потому что повернул голову, там так, угол не тот, и плохо видно. А рукой можно прямо перед собой светить. Вот, и причем это вот желтую разметку я прямо отсюда вижу, вдалеке. Очень-очень классно она сделана. Яркая такая. Прям как флуоресцентная, светонакопительная. И это вообще классно. Она нам осталось километр пять, да. Так. Час времени, меньше часа времени и примерно там 5 километров, ну 4, наверное, до последнего контрольного пункта. И потом уже будет слышно прямая. чуть останется. Вот так вот мы и бежим. Я теперь не один, и мне не скучно. Давай. Так, давай, ну, говори, что? я очень боюсь собак. В общем, уже неоднократно на пробежки на меня кидали собаки, и не только на пробежки, поэтому я сейчас очень боялась именно их, не волков, не медведей, ни кабар... А посмотрите, что у нее в руке, да, он мне ножик. Порван, свой, да, у меня все в карман от собак, хотя я, я вегетарианка, я не ем животных, и я их очень люблю, но если на меня накинет собака, естественно, буду защищаться. Вот, и сейчас на нас реально... На... Собака набросилась. А, да. честно говоря, хозяйка вместо того, чтобы ее приструнить, вела вторую собаку. И собака стала агрессивной. Я даже сам, честно говоря, запереживал, потому что в какой-то момент рефлекторно у тебя дергается рука, она подходит близко, начинает около тебя лаять на уровне руки, раскрывая пасть. Делай такое движение, как будто бросается. И ты рефлекторно дергаешь руку. А вот этого делать как раз нельзя. Собаке очень... Ну, короче, они воспринимают это как ответ на агрессию и могут за нее цапнуть. Но ноги тоже жалко, если руки вверх поднять. В общем, мы сейчас оборонялись от собак. Порция адреналина в крови. Да, сейчас уже. А я такой смотрю, Гаяна, нож достала. Вот, Ну, смелая, смелая. Смелая девица. Хай! Это Олег Факеев. Я не знаю, что вы там видите, но вот там вообще ничего не видно. Мы с Гаяной идем. Нас на последней на пункте приветствовали хлопушками, ребята. Вот, сказали, что мы не заблудимся, но я надеюсь, что вот… Нет, мне уже мерещатся желтые пятна у меня от цвета. Я надеюсь, что действительно мы по этой дороге не заблудимся. Фонарики очень актуальны. Я я ожидал, что будет э, холоднее. Но вот как-то мы посидели на этом последнем пункте, на 52-м километре, и из тепла вышли, как оказалось, что холодно. сейчас я нормально разогрелся. Вообще Ты как? Супер, супер. Да, да. И, в общем, комфортно достаточно идти. Так, стоять. Куда нам? Вот сюда, смотри, видишь? Угу. Не пропустить. Да. да, вот указатель. Да, вот указатель. Опа! Важно не пропустить такие штуки. Ну, и в общем...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 Сняли на 60 километре и довезли. Вот. Теперь меня мучают угрузденные совести. Теперь, теперь меня мучают угрузденные совести. Фух. Меня подтягивают на последних метрах. Давай, давай, давай, меня Олег, А, тебя? А, Леха. А, Давай, Олег! Леха. Олег! Леха. Олег! Леха. Олег! Леха. Какие тяжелые последние метры! Давай, Олег, терпи! Олег! Олег! А, Давай, Олег! Олег! Давай, Олег! Давай, Давай, Олег! Давай, Олег! Олег! Давай, засчитали, вот твоя награда молодец, <смех> молодец, <смех> друг проходи. спасибо, Миш вообще здорово